Квартира в Хосте с ремонтом, видом на море, есть своя парковка. Друзья, всем привет! Как вы уже поняли, в сегодняшнем выпуске квартира в Хосте с ремонтом, с видом на море. Смотрите, как выглядит сам жилой комплекс. Огромная территория, подо мной парковка, которая оформляется в собственность, если быть точнее, это совхоз Приморский, улица Звездная, смотрите, с первого этажа как видно море, а квартира-то у нас на втором этаже, то есть там будет не менее потрясающий вид. Хорошая отделка, ландшафтное озеленение, тут можно не переживать за деток, да, Вон велосипеды, самокаты лежат, то есть вы своих деток. И спокойненько они здесь гуляют. То есть вы заезжаете на территорию, она закрытая, и прямо с парковки, повторюсь, которая оформляется в собственность, заходите в свою квартиру. Класс. Да, дом находится не на ровном месте, но смотрите, какое окружение. Всегда же приходится чем-то жертвовать при покупке квартиры в Сочи. Ну да, детворе, смотрю, тут. Не скучно и на скейтах катаются ну что идемте смотреть квартира это я захожу с террасы повторюсь что вы паркуетесь и поднимаетесь сразу себе раз шлагбаум и плюс вот такие металлические ворота то есть вы заехали нажали пульт и припарковались на свою парковку вот так Собственно, выглядят парковочные места. Повторюсь, они оформляются в собственности. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 44 метра. С правой стороны вместительная гардеробная. Все, конечно, надо дверь поставить. С левой стороны совмещенный санузел с ванной. Как многие из вас любят, да? Не из душевой кабины квартира с видом на море но не из этих окон спальня ну, с обычным видом да, соседний дом кожаный диван раскладывается кондиционер телевизор в нужном месте стиральная машинка в общем все остается двухконтурный газовый котел поэтому коммунальные платежи будут минимальные здесь тоже это можно обыграть чтобы всего этого было не видно изюминка этой квартиры большой балкон Вот с таким видом на море. То есть можно каждый день любоваться разными закатами, потому что они каждый раз разные. И красивое ландшафтное озеленение тоже многого стоит. И отделка. Обратите внимание, отделка я имею в виду фасада. Для тех, кто не знает, совхоз Приморский находится между Ахуном и центром Хосты. До центра Хосты получается где-то два с половиной километра. Там же ближайшая школа, ближайший детский сад где-то минут пять пешком. Там же автобусная остановка, там же инфраструктурный пятачок, то есть там всякие пятерочки, аптеки, там ну и так далее, и так далее. Чем привлекательно это место? То, что оно находится между центром Сочи и между Адлером, то есть прям такая золотая середина. А до пляжа вниз где-то ну минут 20 в горку, точнее с пляжа. До сюда я шел 25 минут. Это самая низкая цена в жилом комплексе. Радужные 9 миллионов. Есть еще здесь такая же квартира за 12 миллионов. Есть 62 метра за 16,5 миллионов. В общем, по остальным вопросам отвечу по телефону, который появится на ваших экранах. Попрошу вас лайк, подписку, если до сих пор этого не сделали. И, конечно же, подписку во все соцсети. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.